Добрый вечер, меня зовут Новинка Татьяна, я риэлтор с города Красноярска в профессии с 2011 года. Что хотелось бы сказать по курсу риэлтор профессии бизнес. Когда заходила на поток, ну, честно говоря, были сомнения. Были сомнения в своих возможностях. Самая основная задача на тот момент у нас стояла о наполнении клиентами. Была жуткая нехватка их. Соответственно... Эту задачу мы перед собой ставили. Также у нас был опыт в создании лейтинга, в создании сайта и запуска рекламы. Были привлечены специалисты. Достаточно того эффекта, которого мы ожидали, мы не получили. Расход был очень большой, денежный, за короткий период времени. При этом мы не справились. Ну, те люди, которые этим занимались. Соответственно, конечно, за счет этого я очень переживала, что у меня что-то получится. Но если четко следовать инструкции, прям дотошно вникать и очень дотошно э, задавать вопросы, прям задавать и задавать, и задавать. Если даже что-то у вас не получается, нужно просто спрашивать. Не получили должного ответа или, не, или ответ был не понят вами, нужно просто задавать снова и идти пошагово, четко, даже если у вас есть большой опыт, просто пока на момент обучения, просто свой опыт оставить и четко идти по инструкции. Я надеюсь, что у нас все получится. Мы добьемся очень больших результатов. И спасибо Дарье и Антону, что они нашу профессию ну, поднимают на совершенно другой уровень. До свидания. Спасибо.